Друзья, всем привет! У нас сегодня случилось ЧП. Наша страус рябушка. Утром делал обход, буквально пару часов назад. Смотрю, что-то голова не торчит у нее с вольера. Ничего не ждет, чтобы я занес. И заглянула, рябушка наша лежит. Все, нету нашей рябушки. Покинула нас рябушка. Фу -фу -фу -фу -фу. Я вам и тачку приготовил. Как-то ее надо отсюда Вытягивать каким-то образом и куда-то отвозить, закапывать. У нас идет дождь и минус один. Ну, рябушка, я зашел, попробовал утром, то есть она не ночью отошла, а, наверное, под утро. Рябушка, вот и рябушка, рябушка, рябушка. Рябушка. Рябушка, рябушка. Ё-моё. И как-то не то, что там сколько ездил за ней, сколько денег потратил. не это жалко. Просто саму рябушку жалко. Привык как-то к ней. Более он и тот тоже переживает за рябушку. И как ее теперь... Куда ее деть, эту рябушку? Как с ней быть? Но она, видно, под утро. Так от чего, не пойму ее. Ну, нога, от ноги же не могла она сдохнуть. Я уже думаю, может, от гороха. Так она сколько гороха ела? Не одну же неделю. Все время ела горох. Вроде бы же нормально все было. Вчера, я вчера видео снимал, рябушку снимал, вчера горохом угощал, нормальное настроение было. А сегодня вот так. Не дотянуло до 20-го. Сегодня у нас понедельник, это на воскресенье. Андрей должен был прийти ее заделать. И так не дотянула, рябушка. Вот уж вы оставь, вылечи, подлечи, подлетел и вылетел. Кто-то вчера еще и написал: смотри, что рябушка кони не двинула. Вот оно так и получилось. Рябушка кони и двинула. Ой -ой -ой -ой. Ну Но от ноги вряд ли она могла от ноги. Это что-то по-любому у нее с внутренностями. Вот ее больная нога. Подпухшая. Но от ноги навряд ли. Это по-любому что-то у нее внутри. Что-то у нее внутри. Или она была уже больна, просто мне продали, знали, что такое. Или.. Просто так случилось, получилось. То есть, тут не поймешь уже, как быть и что делать. Я, если честно, утром, когда увидел, был шокирован. Еще и думаю, не выглядывает, то все время выглядывает, что-то ждет. Это не выглядывает, нигде ничего. Что-то, думаю, не то. Или сидит, ну, не может, думаю, подняться из-за ноги. Ну, а внутри так что-то у меня дернуло. Подумал, хоть бы не сдохло. А ну, вон как. Рябушка, рябушка. Привыкли до рябушки. Ой, рябушка. Она еще не сильно изодубевшая. Но она на улице Все же нормально у нее, все хорошо, ела же хорошо. И вот так только вот так только рябушка наша. Вот такое бывает. Да, Боря. И такое бывает. Ну, получается уже и не более нельзя давать никому. Надо ее куда-то или закапывать. У нас все позамерзало. Все замерзшее. Надо ее куда-то отвозить или вывозить нашу лягушку. Вот такое, друзья. Получилась у нас вот такая проблема. И кто его знает, что теперь делать и как теперь быть. Боря, а ну, давай. Пш. Тут надо будет все поубирать. Я сюда поросят этих кантеров выпускал отсюда, когда там убираю. Ну, когда здесь была рябушка, то я не выпускал во время уборки. Сейчас уже буду выпускать. Поубираю тут все солому. Горох этот, чтобы оставался, поубираю. То еще те нажрутся и будем пробовать ее как-то вытягивать каким-то образом а как ее вытягивать Нормальная свинья. Я думал, она легкая, ну, 2 килограмма. Ого. Загрузили нашу рябушку, я ее сейчас попробую туда под навес поставлю, а потом или в машину загружу, ну что-то будем думать, когда дочь пройдет. думать. все пускай она здесь будет потом уже куда-то ее или в машину вывезу короче сюда будем решать вот так друзья всем пока